Всем доброго времени суток. С вами Каттамхали Сегодня будем наблюдать бой на одном из моих любимых танков. Это советская десятка из 4. Карта. Руинберг, игрок Марат сила 78. Это первый танк 10 уровня, который у меня появился в ангаре. Ну, возможно, поэтому он один из моих любимых. И больше всего, наверное, боев у меня на нем наиграно. Неплохое начало. Получает здесь 50 ТП в партину башни. Второй влючок. Здесь тоже надо поаккуратнее. Там от ПТшек может прилететь. Которых здесь немало целых 5 штук. В команде противника. А в союзной, кстати, всего 4. Да еще и арта сюда может закинуть. Прилетает чемодан на 426 урона приятного от этого, конечно, мало. Какой, какой смелый девяностик, да? Заезжает здесь, разряжает там барабан потихонечку и тут на нафиг и наказали. Кто его там? Бабаха. Да, Бабах отправляет 90-ка в ангар, а счет уже становится 1-3, и даже еще не прошло 2 минуты боя. И с четвертой тем временем урон перевалил за 2000. Там, по-моему, никого нету. Еще один союзник. Здесь опасно, конечно, выезжать, да? Здесь и справа, и слева. Начинает ТВП-шка разряжать свой барабан, успевает там. Один снаряд. С уроном послать высадь четвертого. Счет 1-5. Команда отказывается сражаться. А здесь мешает, мешает конь своим стволом. Вот так вот. Остов союзника сыграл на стороне противников. Ах, пытался из четвертой довернуть, чтобы обратным ромбом, но не срослось. Еще и критуется двигатель. Ремка на КД. Кажется, что уже все. Выезжает еще тортилла. Разворачивается из четвертой. Летит вперед ВЗ. Нет, все-таки остановился. Он, наверное, сначала понадеялся, что успею пока из четвертой на перезарядке. Но потом понял, что не успевает. Ах, не получается здесь выцелить. И торт не пробивается. А счет уже 4-10. Союзники почти закончились. Но здесь удачно союзник загуслил торта. И с четвертой добирает. Счет 5-11. Остаются вчетвером против десятерых. Но если судить по прочности, у команды противника прочности не так и много осталось. Так сказать, под рамки. Выезжает здесь кто там кранвагон. Опасный аппарат кранвагон, конечно. Там еще летит Шкода. Счет 7-12. По-моему, сейчас доберут оставшихся союзников. Торопится из четвертой. Не хотел, наверное, получить от Кранвагана. Танкует. и второй уничтоженный противник. Ну, деваться некуда. Придется отыгрывать, наверное, от этой позиции. Слева и справа начинает наседать противники Справа вафля приближается Причем фуловая Заряжает из четвертой Единственный фугасный снаряд Лично удается пробить На 500 с лишним урона Все, из четвертой в одиночку Минус вафля, еще четыре противника и один из них стоит на захвате. И не так-то много времени осталось. Минус, минус еще один вражеский танк. Уже четвертый на счету, и счет 12-14. Деваться некуда, надо идти сбивать, сбивать захват или все пропало. Успевает там заехать 121 Б выстрелить, но Лишь повреждает гуслю, походу. Отлично. Захват сбит, можно выдохнуть. 704 так и не съехал с захвата. О, и арта приезжает. 223 единицы прочности. остается у ИСА, но вот нельзя сейчас было делать такую ошибку. Поспешил, походу, 26 единиц прочности танкует. Там арта может попробовать, да, и со четвертого, не знаю, тараном добрать. Все-таки арта большая, тяжелая. Нет, она просто решает. Попробовать убежать. Нельзя, нельзя отпускать. Отлично. Шестой. Еще и танкует из 4 плюху. От 704-го, который почему не зарядил? Фугас, я не понимаю. Нафига ему нужен был сейчас вот этот вот голдовый снаряд? Да, это была его руковая ошибка, конечно. Опасно, опасно выезжать, большая такая насыть, что от борта не сыграешь. Ой, от борта, блин, от башни не сыграешь, но...